Привет! Давайте посмотрим, как виджеты могут облегчить работу маркетолога. Посмотрим, как настраивать, и выберем топ-5 виджетов, которые позволят вам быстро проанализировать ваши рекламные кампании. Поехали! Виджеты – это графики, отображающие необходимую нам информацию за выбранный период времени. В нашем случае это 7 дней. Наводим курсор на интересующий нас день, и появляется сплощадь окно с детализацией по данному параметру. На виджете отображается процент изменения данного показателя в сравнении с прошлым периодом. Для добавления виджета заходим на Яндекс Метрику, раздел «Сводка», кликаем «Создать виджет» и выбираем необходимый тип нам виджета. Существует четыре варианта виджетов – показатель, круговая диаграмма, таблица и линии. При создании виджета показатель указываем название виджета, Выбираем необходимый нам раздел с показателями, просмотры, визиты, загрузки файлов, внешние переходы или скорость сайта. Далее при выборе раздела «Визиты» можно указать цель, по которой будут фильтроваться данные. После чего можно выбирать основной показатель, который будет отображаться на графике. Это посетители, просмотры, достижения цели и так далее. Есть возможность сегментации по визитам, пользователям или просмотрам. Для этого необходимо перейти в раздел «Сегментация», добавить одно из условий сегментации. Например, хотим вывести на виджет только пользователи, которые перешли из Google. Для этого выбираем раздел «Источники», последний значимый источник, поисковая система, Google. Указываем название, выбираем раздел «Статистики», «Цель», необходимую метрику. Также можно освоить имитацию по визитам, пользователям или просмотрам. Единственное отличие от предыдущего виджета – это наличие группировки показателей по какому-то принципу – полу, возрасту источнику. Создание данного виджета происходит по тому же принципу, что и предыдущего. Указываем название, раздел, цель, необходимую метрику и группировку по признаку. Также можно строить сегментацию по визитам, пользователям или просмотрам. К примеру, нам важна сводка по количеству визитов в разбивке по источникам трафика. Выбираем статистика, метрика, визиты, группировки, выбираем источники, источники трафика. После указания названия необходимо выбрать, что будет отображено на графике: одна метрика или группа показателей. Далее, как и в предыдущих виджетах, выбираем раздел статистики/цели. При отображении на графике группы показателей появляется возможность выбора конкретной метрики и группировки. Также, как и в предыдущих виджетах, можно настроить сегментацию по визитам, пользователям или просмотрам. График динамики трафика позволяет отслеживать динамику трафика по дням и своевременно реагировать на резкие снижение либо рост какого-то количества трафика. К примеру, внесли изменения на сайт и один разделов начал выдавать 404 ошибку. На графике сразу же будет видно падение трафика, и вы сможете своевременно найти причину и исправить ее. График динамики платного трафика отслеживаем динамику рекламного трафика по дням и своевременно реагируем на резкий рост либо снижение трафика. Например, внесли изменения на сайт и посадочная страница, на которую ведет реклама перестал распознавать UTM-метки или же в аккаунте отклонили объявление в охватной кампании. Мы увидим падение трафика и сможем в свое время отреагировать. График динамики достижения целей полезно для отслеживания динамики количества достигнутых целей по дням и своевременного реагирования на резкий рост или снижение количества достигнутых целей. Например, обратно же внесли изменения на сайт, поменяли форму или изменили события, которые срабатывали при кликах и отправке формы, так как перестанут регистрироваться события, на которые были настроены цели, на графике мы сможем заметить падение общего количества таких целей и падение линий по какой-либо определенной цели. График динамики показателей отказов. Например, код метрики у нас был добавлен на сайт через gtm, но программист решил добавить его еще в код сайта, из-за чего данные начали дублироваться и показатель отказов начал считаться некорректно. Таким образом, можно своевременно заметить данные снижения и решить проблему. Диаграмма данных по источникам трафика. Полезна для отслеживания доли трафика в разбивке по источникам. Например, доля рекламного трафика составляет около 50%. Но в какой-то из дней мы замечаем на диаграмме, что доля рекламного трафика сильно сократилась, а доля реферального трафика выросла на это же значение. Мы можем сделать вывод о том, что были какие-то проблемы с регистрацией ссылок с UTM-метками, и платный трафик начал считаться их реферальным. Чем еще виджеты могут быть полезны маркетологу? Наверное, тем, что с их помощью можно легко отслеживать ситуацию на смартфоне. Белый взгляд, и вы понимаете, все ли хорошо, либо все плохо. Как видите, ничего сложного. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи.